Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Сегодня я расскажу о транзите Венеры по знаку Козерога, который начнется с 8 января в 1741 и закончится 1 февраля в 1606. Итак, Венера ⁇ планета малого счастья в астрологии. Отражает принцип удовольствия, любви, партнерства, создания союзов, умение сотрудничать. Показывает уровень гармонии в браке. Очень важна для характеристики женщины. Раскрывается в возрасте от 14 до 22 лет. Девиз Венеры «Я хочу, мне нравится». С 8 января Венера движется по знаку Козерога, стихия Земли. К этой же стихии принадлежит и Венера. Поэтому планеты здесь в гармоничном положении. Марс с 7 января в Тельце которым управляет Венера. Также движется по знаку земной стихии. Хотя мужской планете здесь некомфортно. Это знак изгнания Марса. Но Венера ему помогает чувствовать себя ком ну, более-менее комфортно в этом знаке, поскольку планеты между собой в гармоничном аспекте, что дает сильное физическое влечение и удовлетворение. Марс — мужская планета, отвечает за активность, действие. Венера имеет более выгодный, сильный статус, поэтому можно сказать, что женские энергии доминируют в январе. Венера — личная планета, управляет пятницей, если рассматривать распределение по септенеру как планету правителя дней недели в соответствии со звездой магов. Козерог — это стремление, определение цели, сосредоточенность, собранность и проявленность в сжатии, ограничении и формировании материи. Управляется планетой Сатурн. Козерог — знак с кардинальными проявлениями земной стихии. Точка зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря соответствует началу зимы, и это... 0, 0 градуса козерог самый короткий день самая длинная ночь наиболее точно характеризует это время года как максимально сдержанное сухое ограниченное в проявлениях но после дня зимнего солнцестояния день начинает увеличиваться то есть происходят кардинальные перемены венера в кардинальном знаке козерог проявляет себя резко сдержанно кардинально архетип этого зодиакального знака очень интересный традиционно козерог изображается в виде козы с рыбьим хвостом облик козы часто ассоциируется с рациональностью животное это очень умное и подвижное в отличие от овец у кос менее выражен стандартный инстинкт что поспособствовало развитию их сообразительности и хитрости а рыбий хвост козерогу достался как символ погружения либо в глубокое рационализирование, либо в иллюзии, не имеющие ничего общего с реальностью. Такое сочетание не случайно, ведь козероги – достигаторы целей. Очень умные, смышленные, в некоторой мере эгоистичные и сами себе на уме. Венера, планета любви, в знаке козерог, чрезмерно рациональна. Чувствам здесь мало места. Проходя сквозь фильтр холодного разума, внутренние переживания теряют свою ценность и значимость. Глубокие чувства часто остаются внутри человека, так и остаются непроявленными. Страх показаться нелепым и неуместным останавливает даже самые светлые намерения. В период прохождения Венеры по Козерогу люди склонны предъявлять друг другу повышенные требования. Разрушаются иллюзии, которые превращаются в душевную боль, делая агрессию защитным механизмом. Партнеры, как в личных, так и в деловых отношениях, проверяют друг друга на прочность и безопасность. Часто умалчивают о своих чувствах, и из-за этого возникают проблемы. В январе некоторые отношения распадаются, но те, которые остаются, выходят на новый, более качественный уровень. Осознанные люди, которым дороги взаимоотношения, свою критичность к другим людям трансформируют в требовательность к себе. Осознание своей ответственности за отношения ведет к поиску решений для изменения их качества в лучшую сторону. Вместо ухода от неидеального партнера, в этот период стоит поискать причину проблем внутри себя. В этом случае ваши отношения станут крепкими и надежными. Транзит Венеры по Козерогу ⁇ это прежде всего путь к себе. Те, кто одинок, могут найти своего идеального партнера. Тем более в январе Марс и Венера в гармоничном аспекте по стихиям. То есть желание быть в паре, любить и быть любимым вполне реализуемо. Обе планеты в знаках стихии Земли. В этот период, чтобы найти вторую половинку, нужно сначала отыскать первую, то есть разобраться в себе, в своих чувствах, не бояться любить и проявлять отношения к партнерам, свои чувствам. В январе публичные светские события помогут вам оказаться в центре внимания. А это значит, что окружающие заметят ваши таланты и обаяния. Продемонстрируйте им свою склонность к сотрудничеству и заинтересованность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание. Пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза. Не прячьте свои достоинства. Вот принцип, которого стоит придерживаться в январе. Кроме того, этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми членами семьи, начальством и представителями власти. Взаимоотношения с женщинами в этот период заметно повлияют на ваше будущее. Кроме того, есть шанс, что ваш союзник, супруг или партнер получит признание и продвижение по службе. Просите о повышении или о других одолжениях тех, кто обладает влиянием. Если вас занесли в список претендентов на замещение вакантной должности, то большая вероятность, что в январе вы получите повышение. Продвижению в это время поможет также правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям и естественно личное обаяние. В этот период личные и даже любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность и наоборот. Очень хорошее время для людей, занятых в сфере искусства, мода, развлечений. Увеличивается количество служебных романов. Встреча может произойти при исполнении человеком своих должностных обязанностей и повлиять на дальнейшую карьеру. Вместо иллюзий и идеала приходит сдержанность в проявлении чувств. Человек больше ориентирован на социальную роль, занят карьерой. Присутствует строгость оценок и осмотрительность. Если в это время завязываются романтические отношения, с большей долей вероятности можно говорить о серьезности намерений. Правда, бурных проявлений любви и страстных признаний в эти дни вряд ли можно дождаться. Чувства, желания и инстинкты находятся под строгим контролем разума. Это время закрепления отношений, поэтому его следует использовать для заключения брака, деловых взаимоотношений. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений. Также это период удачный для бизнеса. С 8 по 10 января Венера и Марс в гармоничном аспекте, который оказывает положительное влияние на отношения в течение всего месяца. Наилучшие дни для объяснений с партнером. Планирование совместного будущего. Для более точного выбора периода посмотрите видео на моем канале о транзите Марса через знак Тельца. Ссылка в закрепленном комментарии. С 22 по 24 января, точный аспект 23 января, Венера и Нептун в гармоничном аспекте. В эти несколько дней появляется возможность обрести в глазах окружающих эффектный загадочный облик. Не стоит сдерживать свое воображение. Дайте волю своему вдохновению и пользуйтесь любым случаем, чтобы вдохновить окружающих. Романтические встречи помогут вам лучше понять любимого человека, оценить нюансы взаимоотношений и проникнуться ими. Потенциальный успех связан с совместными проектами, взаимоотношениями с женщинами, светскими контактами и романтическими встречами. Либо новыми, либо существующими. Вероятен успех в юридических вопросах, переговорах по контрактам, светских мероприятиях и сотрудничествах с окружающими. В эти дни будет полезно применить все свое обаяние, такт и личную привлекательность. Это поможет решить множество производственных вопросов, решить некоторые проблемы. Духовное развитие, духовные ценности и идеалы помогут достичь вам ощутимого процветания. Это подходящее время для приобретения более эффектного имиджа, для фотосессий, хорошие дни, для танцев, развития творческих способностей. Также подходит для участия в благотворительных мероприятиях. С 27 по 29 января Венера соединяется с Плутоном. Точный аспект 28 января. Это способствует улучшению финансового положения. Вообще это насыщенные благоприятными событиями дни. Работа с большим количеством людей приносит успех. Взрастает возможность зачатия, аспект хорош для начала лечения бесплодия. Ароматические увлечения потребуют больших затрат. И даже если вы счастливы в браке или уже имеете партнера, вполне возможно влечение к другому человеку. Вы можете встретить по-настоящему родственную душу. В это время устанавливаются очень мощные кармические партнерские, деловые или брачные взаимоотношения. В эти дни есть все возможности получить жизненные блага, решить вопросы наследования имущества, трансформировать существующие взаимоотношения и вывести их на более качественный уровень. Активность совместных проектов, переговоры и попытки добиться сотрудничества усилятся, и их приоритетом будут деньги. Начатые в эти дни проекты будут прибыльны. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. Благодарим вас за внимание. До новых встреч. До свидания.